Всем Лев, и сегодня мы продолжаем играть в Мейкрафт, и я продолжаю, как бы, играть на Хайпикселе, и сегодня я поиграю в Скайварс. Поиграю в Скайварс Погоню, да, в лаборатории, и поиграю в обычный Скайварс, потому что все таки обещал ей с половиной месяца назад, то что я сыграю в него, да, как бы давненько я не играл в обычный Скайварс, да. И, в принципе, я решил сделать такой вот ролик, да, в последний день лета, да. В прошлом году я делал ролик на 1 сентября. А в этом году будет последний день лета, потому что, в принципе, почему бы и нет. Да, чтобы не каждый год делать на себе ролик, а. Хотя бы немножко по-разному еще сделать. Э, ролик в честь конца э, лета будет. Да. Лето пошло вообще так быстро, блин, вообще незаметно я вообще офигел, блин, да. Но, в принципе, оно заканчивается. Но ничего страшного, в принципе, я в этом особо не вижу. Ну, не знаю почему, как-то нету особо страха, потому что, ну, закончилось и закончилось. Все равно весь август херней страдал, поэтому, да, поэтому пофигу. Так, сразу извиняюсь, то, что если будут некоторые моменты лагать, потому что комп у меня не особо мощный, к сожалению. А я бы этого хотел бы, ну ладно. Так, опа, чувак, что-то я ушел отсюда. А, это же два хлипули. О-о-о-о-о-о! Ничего себе, что за мутончик? Прям страшно. Так это два моих, что я боюсь-то. Не на меня, чувак. Понятно, лава исчезла, красиво вообще. Криперы вз... Бляха, ну вот такие тупые кайпули, блин. Кайпули, клипы, не знаю. Давай, я валю тебя. Буль, буль. Все, хорошо. Э, играю я, кстати, достаточно неплохо, я вам так скажу, сегодня. На самом деле, я думал, что я буду хуже играть. Э, в принципе, да решил поиграть своей старой сборочкой, там сколько модов? Здесь 6 модов, 3 мода получается. Ну то есть, вообще, это даже сборкой сложно назвать, но просто. Я не знаю. Короче, ми мини-сборка. Мини-сборка. Для пвп. Ну понятно, понятно. Подсос очередной, но это типичная как бы такая штука. Так, опа. опа опа опа опа опа па опа по Он упал, походу, но. Да, хорошо то, что кир мой засчитался, не просто как он упал, а именно засчитался. Блин, такая напряжная игра, я так давно не играл с Кайвас, только сегодня чуть-чуть поиграл. Ну, чисто, чтобы немножко скилла поднять или просто хотя бы натренироваться чуть-чуть. Ой, ой блин, он ну опасный какой-то чел. Хоть 13 хп, но меня это никак не не успокаивает, потому что, смотрите, как он меня валит. А, у него еще защита, да боже, это читак так какой-то, Сто 100%. Отвечаю. полц сердечко. Чисто сейчас... Оп-оп-оп-оп-оп. Я сейчас василит. Ну, понятно, понятно, да. Ну, в принципе, кто говорит, то, что я буду выигрывать. Да. Давайте сделаю я сейчас вот эту каточку еще по обычному скайвасу и пойду в погоню, потому что я хочу сегодня, так сказать, два вида скайваса поиграть. И в обычный, и как бы в погоню, да. Ну, может быть, в самом конце сей я сделаю... Э, сыграю в обычный скайваз, только не в инсейн режим, а в нормал Да, нормал И будет все круто Да В принципе, да, достаточно быстро Это так закончилось, вообще не ожидал И опять эта карта, вы что издеваетесь? Да нет Блин, как же мне бесит эти карты Почему не попадаются нормальные карты, которые мне нравятся Но это всегда так, блин Всегда такая штука работает Так есть Убил непонятно как Так, у меня скорость 100 секунд по себе пошел нахер. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, бля, что происходит? О боже, у меня уже эмо... эмоции просто, боже мой, ужас какой. Так, все, я это убираю, нагоник поменял. Э, так, две скорости хилки, офигеть, что происходит, дичь какая-то. Так, 22 секунды, хорошо. Так, ну мы расслабляться не будем, мы будем валить всех нахер, как всегда, как я умею. На! На, на, пока И тебе пока сейчас будет, чувак, пока Нихера я херачу красиво, просто жестко. Блин, капец Вот видите, какой я прям злой стал, когда близко к первому тебе все происходит Ну, хилку под, подкинул, но ну, ничего страшного, он все равно сдох уже, пофиг Так, э -э последний игрок Но у него полюбас самые крутые шмотки, у меня вольнёт, потому что он читер, 100% это как бы. Ну понятно, самый лучший. Нааа, ну, конечно. По нагрунику, мне кажется, то, что у него там защита 4 какая-нибудь. Вот куда они деваются? Я вот никогда этого не понимал. Как он меня так отталкивает? Бля, бля, я сейчас затачу, это будет красиво. Где в смысле хп? Я был в. На 100% уверен, что я сейчас затащу Вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Бляха, это такой... Это бред просто Ладно, все я помолчу Да, на самом деле, потому что я лох, играть не умею Ну да ладно Итак, сейчас все болит, короче, да Я сейчас всех буду нахер валить, да Ну, как бы, знаете Хотя нет, вы не знаете как бы Я никого не валю никогда, ладно В принципе, я решил поменять текстурпак Просто так, в принципе, почему бы и нет Так, все Так, давайте, опа Боляха и в этот момент он улетает. Вот собака. Убим, знал он, он, он, следит за мной, он знает о том то, что сейчас упадет, да? Опа, здорово. А меня сейчас чего? Он не бьется? Эм... Ладно. Что происходит? А -а -а! Вали, вали, хотя бы кому-нибудь. Есть. Так, ну тот чувак, наверное, выжил. Я кого-то убил, кстати, ну неплохо. Так, хорошо. Э т -т -т -т -т -т. Так, лутаем большие сундуки. Ну, как большие, то есть центральные сундуки. Я их, наверное, большими буду называть. Почему бы и нет, в принципе. Так, все я на свою базу опять. Я не хочу, чтобы он меня сейчас вольнул. Так, он убежал. Хорошо, это как бы... Хорошо. Блин, короче, здесь, ребята, есть такие вот лопаты. В этом мини-режиме э очень плохие. То есть, они наоборот хорошие, но если... Чувак какой-нибудь получит эту лопату, меня убьет стопроцентным шансом, но если он, конечно, не лох какой-нибудь, да, в принципе, ну... Ничего не буду говорить, потому что, как бы, если я... Вдруг это со мной что-нибудь когда я получу... Ну, найду эту лопату на 16 урона, и потом я сдохну, э, это... Этим лохом, короче, я буду. Да ладно! Да, ладно, в принципе, где эфид там, понятно. Так, все, бежим на центр, потому что они только на центре вроде как спавняются, палки. Но отталкивающие штучки тоже неплохо, в принципе. Э, палки всякие отталкивающие. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Нет! Нет, Нет! не хочу! Нет! Беги! Беги, твои. Короче, здесь, в этом режиме, самое крутое оружие это лопата. Да, это лопата на то ли 16,5 урона, то ли... Я не помню. Я вообще сейчас... Я немножко играл в погоню сегодня. Э, ну, как бы я записывал. Сейчас записываю просто не в первый раз. Э, кстати, да, из-за этого, из-за того, что я записываю не первый раз, у меня ролики уходят намного еже, потому что я потом не хочу снимать. Да, ну ладно, в принципе, не будем об этом. Э, просто говорю то, что лопата, она охеть какая жесткая. То есть, если какой-нибудь чувак ее получит, то... Ну все, как бы мне конец, да. Ну или еще кому-нибудь конец. Не знаю, ну вы поняли меня, да? Так, чувак пока там сидит, мы вот этого вольнем. Бляха, давай, давай. Откуда у него такая броня крутая? Ну типа зачарованная. Может быть, она и не крутая? Да, она не крутая. Но, но шапка хорошая у него должна быть. Потому что я оставил там. Так, давайте мы немножко подорвем тут. Все-таки поставим, так сказать, с 1 сентября. Помните, в 1 сентября я записал режим. Режим с динамитом помните да режим с динамитом записывал э, не помню как он называется да и сейчас на 31 августа буду записывать погоню да и что-то тоже взрывать как вы уже меня поняли так я бегу за чуваком валю валю валю может быть получится надеюсь никто не подсосет так чувак ну ты понимаешь что никто не сможет опа давай о блин Твою мать, улетел собака такая. Магадан, ты куда улетаешь, чувак? Ты сейчас дохнешь. Че он Ладно, это было очень странно. Я даже не буду спрашивать. Так, ну, типа, ладно. Я промолчу, что это сейчас было. Это было как минимум... Тихо-тихо, тут чувак был, еще один прилетел. Я не хочу, чтобы у нас тут три человека дралось. Так, давайте, опа. Блин, промазал. Промазал. Так, мне бы залутать энергеологов, на самом деле. Это будет полезно. Бля, главное, чтобы у чуваков лопаты не оказалось. Бля, у меня сейчас энергеологов. Так, ладно, пока, пацаны. Пока я туда полетел. Я вниз, пацаны. Все, я пока... Тихо-тихо-тихо. А тут там дыень просто же есть. Так, все. Блин, я паникую просто не знаю как. Так. Да, это сундук. Хорошо. Быстренько энергеолог лутаем. Потому что, как бы, вы понимаете, что это очень важно. Здесь только на, на эндохпелов и живешь. Если что, здесь блоки ломать не, нельзя, да. Насколько я помню. Поэтому здесь, как бы, похитить не получится. Так, а нет, почему нельзя, если тут кирки есть. А, нет, можно. Ну, это, это тупо, на самом деле. Это, это тупо. В ТНТ режиме, по-моему, нельзя точно было. Но там вообще жопа. То есть, если здесь на эндохпелов еще как-то... <сосит> <сосит> тихо, тихо, тихо, бляха, тихо, тихо, нет. Блин! Давай, попытка номер десятая, так, пацаны. опа по них не хера, херачит жестко, я вообще капец. Где он? Кто он? Так, тихо. Сейчас мы вот так вот кушаем. Ивитов я попробую купить. Точнее, ивитов. Так, ладно. Опа. Поджигание. Неплохо, неплохо. Давай, давай. опа опа, опа Вали, вали, вали. Вали хотя бы кого-нибудь уже в этой жизни. Фе нет! Живи! Жив... Ч так все грустно объясните мне? У меня просто чисто. Вот это видео чисто на панике. И чисто реальные эмоции. Реально я вот так вот всеми бешусь. На. Да. Тогда, короче, такая дичь повеслает. Короче, вы меня поняли. Ты кила сделал. Вообще супер. А мог больше. А... Подождите. А что это за карта Ни себе! Бляха, вот это круто. Я это первый раз карту вижу. Я вам отвечаю. Я SkyWars играю очень мало. То есть, э, ну как бы раньше я прям часто в него играл. Ну я как бы захожу в него, ну бляха, но ну, почему-то мне это как-то не попадалось. То ли она слишком новая, то ли что, я не знаю. Опа, чувак, здорово. Так, бляха, сейчас опять меня подсосут, убьют и все на свете. Давай, давай. Бляха! Ну сейчас как всегда. Ну это понятно, это понятно, да. Бляха бляха бляха бляха бляха бляха. Хути хути хути колесо! Бля, Ем ем ем ем ем ем ем ем ем ем. Два яблока, давай сюда иди. Все, я тебе лицо сейчас ломаю. Боль. Че? Как? Да? Ладно, я, я просто не, я не знаю, понимаете? Я не знаю как это происходит. Я просто бомблю, я, я не знаю. Все молчу откуда Что-то. ладно все я я я помолчу время пока посмотрю да кстати что хотел еще сказать я короче видел такую вот штучку пишут вот тут 29 тысяч забанили за 7 дней, почти 30 тысяч игроков было забанино, представляете? 30 тысяч читеров, я помню несколько лет назад, где-то в году 17, и то банили по 20 тысяч. Ну, то есть, вы понимаете, да, какой индекс происходит. Хотя сейчас онлайн поднялся на хайпикселе, из-за этого, скорее всего, все это дело происходит. Ну да ладно. Блин, тут пентак вещи быстро спавнятся, раз 30 секунд, блин, это вообще, это... Когда такое, блин, было? О, тихо, я чуть не водил сейчас, тихо, подожди. Ладно, это было не особо страшно. Просто как-то чувак, нам да, мной, как-то полетел. Ну, короче, алмазка у меня уже есть, это уже неплохо. А ботинки, они... А, не от падения, но они... их оставить надо. Они хорошие. Так, давайте летим сюда. Блин, главное, чтобы лопату не подобрали, а иначе жопа. Два игрока, остались. ну чё, чувак, здорово, ёпта. а а-а-а! Да теперь. Я понял, почему почему он остался? Я понял. На. Боже мой, как же меня эта карта уже столбала? Ну я не знаю, почему я ее даже ненавижу, но просто она неудобная. Ну как по мне. Она мне уже третий или четвертый раз за видео попадается. Жесть. На. Ч так вс грустно-то? Алло, люди. Почему так все грустно? Сейчас и так начинается 1 сентября, а вы еще, блин, такую карту сюда добавляете везде. Блин, из... Вот постоянно. Так, ну дайте мне чувака убить на его базе. Пожалуйста. Так, я лечу сюда. Ой, пьяха. Так. А, кстати, интересный факт, могу показать. Ну, для кого-то это понадобится, я думаю, такой способ, который я сейчас вам покажу. С помощью еще Сейчас покажу. Сейчас залутаю сундуки. Попью и смотрите, я лечу наверх. Ну, или в любое положение. Нажимаю на Shift и НДФЛ перестает работать. Ну то есть чисто рассказываю для тех, кто об этом не знал. Я тоже раньше об этом не знал. Но сейчас, видите, узнал. Как ни странно. О-па-оп-оп Бля, опять вот твань! Твань! Твань! Подождите. Подождите. Это тот чувак? Блях, это опять топатла. падла! Это опять топатла. падла! Это тот гёбаный читак! Вот, видите? А! Он сток? На, серьёзно! не верил! Сейчас не понял. А, ну у него максимум п Пёлы закончится. Точнее, ну и закончится тоже. Ну вы меня поняли, да? О чем я хочу сказать? Кто-то его просто, видимо, скинул неожиданно ли? Я, я, я не знаю, я уже понял то, что ты читер. Поэтому да. Давай, давай. Чувак, ну ты понимаешь то, что я как бы очень злой сегодня, по крайней мере. И поэтому тебе жопа. Как ни странно. Давай, чувак. Полетели с тобой. Да я ударил его. Охели. Твои, падлы, мое место. Не трогали. Не, не трогали, не трогать, Все, поняли меня. Все пока. Давай до свидания. Опа, Блейс поставил, чтобы он меня защищал хотя бы немножко. Так, лопату мне. Лопату в студию. Лопату в студию, пацаны. Лопату в студию на 16 миллионов э, урона. Все, давайте. Э, опа, окниная. Уже неплохо. Красиво все же. живу. Жив, так, все. Лопату в студию. А иначе все будет очень неплохо. Хорошо, не знаю. Так, все, Зельку кидаю. Бля, где, где, где? Четыре. Ты падла. Я тебя вольну. Нет. смысле, смысле, смысл, смысл? Нет, нет, нет, нет. Есть! Есть! Я затащил красиво просто. Я уже, видите, я уже бью об стол. Да долблюсь об стол короче, бомблю ну, на самом деле я особо сегодня не бомбил ага Папа, конечно я тебя вольну что я еще забыл сказать я короче хотел сделать насчет сотового уровня видео в принципе я может быть и назову в этом видео типа сотый уровень получился такое да Но у меня короче второй уровень по да, почти третий уже можно сказать что уже и 103 в принципе ну это наверное, круто да там все такое тысяча пакет в соло там ну да, вообще достижение века, вообще никто так не может, да. Короче, ладно, все, вы меня поняли, всем. Пока ждите нового видео, если оно вообще когда-нибудь выйдет. Сейчас как бы школа начинается, Ну, Я не знаю, короче, фиг вы узнает насчет видео, но я буду стараться часто их выпускать, потому что, потому что надо, да, потому что надо. Не будет такого, как в прошлом году, годовеньки выходили в два недели. все. Это точно я вам говорю, а иначе отписывайтесь, ставьте дизлайки, пишите где-нибудь комментарии, еще что, нибудь все, вы меня поняли, всем пока. Да. Ну и там лайк поставьте там, да. за обычный скайпакс. Голодные игры скоро выйдут. Все, вы меня поняли, пока, все, все, все, пока, пока, пока, все, я нормально, другая вещь, все, пока.